<смех> Гляньте, как они летят. Даже волосы синхронно двигаются. Куда мне нужно этих хренов узнать? Деревья летают. Смотрите, дерево летает. Мастер Сплинтер, прости меня, дуру грешную. Но я должна убить тебя. Ну что ж, привет, котятушки. С вами Нелли. Это какая-то резидент. Бла-бла-бла. Название игры я не запомнила. Допустим, мы кого-то можем убивать. А, вот, смотрите, это единственная причина, по которой я зашла в эту игру. Какого хрена дед Крейси? Я, конечно, понимаю, что это распространенная моделька на сайте Unity, но все-таки каминсу, каминсу, каминсу. Что ж, кажется, чтобы разблокировать ее, мне нужно пройти все остальное. Поэтому давайте загрузка. Мне нужно побивать собачек. Тогда допустим. Как стрелять? Бра, Я вон еще там кого-то свеж, смотрите. Он исчез, он появился. А, господи, текстурки, как я вас обожаю. Куда мне нужно этих хрена узнать? Деревья летают? Смотрите. Дерево летает! И ни одно, тут очень много деревьев летающих. Допустим. А, знаете, грустный глаз так мне кто-то позвонил и это был ярослав шикарно из-за этого ярослава я потеряла очень много хп очень много хп потеряла что ж спасибо за роксфро спасибо я только заметила просто что у нас тут радар имеется ура мы прошли целый уровень шикарно что это такое а, ты кто чупакабра Почему я не могу взять его топорик? Но в любом случае, я только-только заметила, что у меня есть радар, поэтому... Обходя все эти странные деревья... Я же тебя все равно уже заметила, падла. И ты меня тоже заметил, у угу, тебя понятно. Мы узнали, что на одного такого монстрика требуется три патрона. Раз, два, три. Ясно, значит издалека лучше в них не стрелять. Да уж. Прицел тут, конечно, настроен хреново. А, он только что воскрес. Не, ну вы же видели это, да? Реально, он голожопой, смотрите на него. О, я бегать могу, смотрите, охрененно. Где это я? Кто это такой? Этот кто-то бегает довольно быстро. На этого монстра мне потребовалось 6 патронов. Даже 7. Ну, точнее, 6. Потому что один я промазала, потому что я немножко лошара. А ты? Че ты такой один-одинёшенько стоишь? Давай-ка. Я к тебе сейчас подойду, мой маленький красавец. А ты? Иди сюда, ты мой маленький сюсечка-пусечка. Иди сюда, мой маленький красавец такой. Прямо в голову. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. ВАЙ! Мы можем дробашом стрелять! Шикарно! А, что это такое у тебя из рук? Шесть, семь. Вы видели, что у него из рук торчало? Писец, котятки. Один, два, три, четыре, пять, шесть. А ничего, что я здесь стою? Все, ты Молодец. Молодец, молодец. Молодец. И удивительно, что у скелетов есть вообще здоровье. Что эти скелеты могут как-то умереть? Ведь, по идее, они уже мертвые, это же скелеты. Кто теперь будет стоять у нас на пути? Это кто еще? что самое главное, что он делает? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один. Два. Три. Кто за... Кто меня только что ранил? Гляньте, как он смешно бегает такой. Зато мы их все видим. Вон они на карте. Шесть. Семь. Это же крыса. Мастер Сплинтер, прости меня. Дуру грешную. Но я должна убить тебя. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Сплинтер, что ты тут делаешь вообще, а? Это же сколько патронов на них надо. Если бы сейчас в одну кучку все собрались, мне было бы гораздо проще вас убить. Шикарно. Он меня не может ранить? У меня ранить не может. Лошара. Да ладно. У него волосы есть. Я только заметила. О, у меня есть ноги. Да ладно, наконец-то, котятки Мы попали на уровень с Крейси Вон она стоит Летит Вон смотрите, башка летающая наша, драгоценная Давайте посмотрим на нее вблизи Такая красивая Япона, матерь Она здесь довольно сильная Господи, как она падает, смешно Блин, пипец. Я играла ровно полчаса. Ну, точнее, играла 33 минуты. И где-то несколько еще секунд. Чтобы повстречать, наконец-то, здесь Крейси. Вай, вот она нападает на меня. Знаете, что самое удивительное? То, что мы можем стрелять ей в кишочке. Ну, в кишечник там, это вообще... Э, все остальное. И, и мы можем ее так ранить. По идее, кстати... Крейси, это протагонист пинангалан. В свою очередь, пинангалан это как, вроде японский дух, злобный дух, который может завладеть телом девушки. Да и мужчины тоже, в принципе, если потребуется. Может, выглядеть как человек и все такое. Но вы ни за что не узнаете, что это именно она, пока говорится, голова не отсоединится от самого тела. Так, вот она, я видела. Крейси, Крейси, Крейси! я хочу с тобой поиграть. Давайте дробошом, давайте дробашом. Скидыщ, скидыщ. Реально, она так смешно летает. Ух ты. Давайте посмотрим на то, как она вообще летает. моя красотка. Как она меня ранила? Стоп! Ясно, она ранит Своими кишочками Я не буду проходить дальше эту игру Потому что я ее начала чисто ради интереса И ради крыси Меню А теперь, котятушки Вот, мы играли против собачек Вот этого зомби Который, кстати, из игр свет Да, я уже играла в эту игру так, да, реально, как... из игры свет <смех> Гляньте, какой модный скелет такой стоит, типа <смех> <смех> Это непонятная хреномантия, мастер сплинтер Еще один э, непонятный человечек А, точно, смотрите Так это же последний уровень Паладин, последний уровень, отлично Давайте посмотрим, что будет, если Крейси нас убьет Вон, давайте подбежим к первой попавшейся крейсе, как говорится. А, собственно, вот она. Можно даже несколько штучек за собой так это привлечь. Но сначала давайте хотя бы одну. Вот первая уже напала. Вторая напала. Вот, давайте вот так встану. И будем смотреть на их таких красавиц раз прекрасных. У меня есть идея, давайте соберем побольше крейси. Конечно, мне не удастся собрать всех крейси с карты, хотя... Куда ты улетела обратно? Слышь ты, черные штаны. Слышь ты, я знаю, что вас тут собираю-собираю. Глянь, как они летят. Даже волосы синхронно двигаются. Крейси, Бей меня, пазязя! Убей! Эй, меня убили! Game овер Это все. Ну ладно. А что ж, котятушки, теперь мы узнали, что Крейси подрабатывает еще в одной игре. Она клонирует себя и своих клонов посылает на задание убить бедного человечешку. Это, знаете, это что-то типа этого... М -м, как не называются? Квесты, вот... Uh, квест. Человеку с дробашом, с пистолетиком и с ножиком нужно выжить в определенной локации. К ним давляют клонов некоторых игроков, то есть монстриков. И Эти клоны должны будто его убить. У игрока, в свою очередь, имеется ограниченный запас патрон. Магазины, естественно. Ну, перезарядка же нужна. А то, знаете, как этих в американских боевиках... Написано, что патрон 7, а он стреляет, наверное, раз 100, ни разу не перезарядился и такой... Шикарно. В общем, да, что-то типа хоррор квеста. Ну что ж, котятушки, я надеюсь, вам понравилось данное видео. Что ж, Крисси, теперь мы знаем о тебе немножко больше, чем надо. И если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк под этим видео и влепить мужескую подписку на мой канал и на канал ZRX PRO. И всем пока, котятушки!